Просто дают утравку, что сайта можно завести Теперь, функция сайта какая? Первое, мы этот блок сегодня не разбирали, но эффективность сайта зависит от вашего каталога объектов, да, какой вы каталог объектов собрали. То есть, насколько правильно вы собрали базу недвижимости под свою аудиторию. Смотрите, когда вы себя в изобилии обеспечиваете клиентами, покупателями на, на недвижимость, вы вправе выбирать, во-первых, кому продавать, а во-вторых, что продавать? Вы должны ориентироваться на спрос. Что этим людям нужно? Что нужно этим вкусным, приятным, платежеспособным людям? Не что нужно всем. Что нужно конкретно этим людям, которые к вам обращаются? Люди с хорошим чеком, люди с лояльным к вам отношением, готовы работать с вами. Вам важно, что, вам важно, что, что важно им. Да, тавтология. Поэтому нам не нужны все объекты, мы не должны собирать все, что попадется нам под глаза в нашу базу объектов. Мы должны выборочно наполнять нашу базу, про это далее сегодня поговорить, немножечко затронуть эту тему. Но на сайте, в том в очень сильно эффективность нашего сайта влияет, насколько мы хорошо подобрали под нашу аудиторию наши объекты. Плюс есть еще разные детали, которые влияют на конверсию. Это потому, по какой структуре ваш сайт сделан. Как вы его сделали, какие там призывы к действию, какие формы захвата. Но принцип всегда один. Сайт показывает людям, что вы посредник, отсеивая тем самым зевак. Опять же, смотрите, на сайт попадает 100 человек. По статистике всего лишь 2%, это очень мало, всего лишь 2% из них оставляет заявку на покупку недвижимости. И то это мало, в принципе, да, всего лишь 2 из 100%. Но это много с точки зрения «сделав все правильно», потому что можно сделать такой сайт, у которого конверсия будет 0,5%. Соответственно, клиентов будет состав не 2 заявок, а 0,5. То есть 200 переходов. Это очень дорого получится. Сейчас позже покажу это в цифрах более конкретнее Сделав правильный сайт, во-первых, вы показываете, какие объекты есть, по какой цене, рыночной цене ключевое, никаких фейковых объявлений, никаких несуществующих объектов, настоящие рыночные цены – он с ними согласен. Он видит на сайте, что вы посредник, что вы риэлтор. И звонит или оставляет заявку. Это второй фильтр. Первый фильтр был на уровне аудитории, которую вы собирали. Второй фильтр был на уровне цены, которую вы показывали, объединения, которое вы показывали. Третий – сайт. Для тех, кто совсем не понял, случайно зашел, вы отсеиваете 98 из двух. Оставляете две заявки из 98, из 100. Точнее, из 100 две остаются. То есть, грубо говоря, вы... Вместо 100 звонков сделали всего два, с двумя поговорили, но самыми, самыми нацеленными на ваш продукт, согласившимися с ценой, они либо обратились за конкретным объектом, либо обратились за подбором. Как правило, два варианта. Может быть, там еще вы там по креативе что-нибудь еще придумаете, но процентов обращений это либо конкретный объект, либо подбор. Вот на эти, ну, на эти заявки мы обычно собираем. на эти Действия мы обычно собираем заявки. Кто понимает, что это второй фильтр, который очень ну, помогает вам хорошо? Кто это увидел? То есть еще один фильтр, это по сути квалификация клиента. Такая грубая, но квалификация. Да, сейчас скажете, мы же платим за все 100, да, вы платите за все 100 переходов. Но вы отбираете самых вкусных. И делаете в месяц до 50 обращений. Вы загружаете себя самыми теплыми, самыми вкусными заявками. Другие вам не нужны. Мы же говорим про эффективность. Мы говорим про то, как продавать больше при меньших усилиях.